О памятнике Ленину. Сборник статей Красина, Галярбаха, Фомина, Ильина, Тугенхольда. Ленинградский гублит. Отпечатано 5000 экземпляров. 1924 год. От редакции. Обилие и разнообразие мнений неизбежно вносит некоторый хаос в дискуссию о памятнике Владимиру Ильичу Ленину. Сложность задачи соответствует несметному множеству путей и приемов, доступных изобразительному искусству. Возможности неисчислимы. Уравновесить их и привести в систему почти немыслимо. Это обстоятельство лишает наш сборник планового единства и цельности. Читатель найдет здесь ряд теоретических положений и практик... Указаний, критическую оценку существующих работ и освещения новых замыслов. В сборнике нет прямой инструкции. Искусство вообще не подвластно указке, но при внимательном отношении к предлагаемым статьям нетрудно заметить, что наряду с дискуссионным материалом в них есть утверждения неоспоримые, основанные частью на социально-политической логике, частью на эстетических нормах. Эти утверждения могут быть приведены в известный порядок, который, как некий устав или канон, может лишь в основу творческих поисков и объединить многоразные устремления художников, перед нами единая цель – нет Лениных, есть Ленин, и все попытки увековечить его в искусстве сводятся в сущности к созданию единого памятника Ленину. Сколько бы ни было проектов, автор их один и тот же – властительный и всезаражающий дух творчества. Памятник Ленину воздвигнут не имена а безымянный сгусток воль, прорвавшийся сквозь элеады войн и апокалипсиса революции, Художественный коллектив СССР сумеет руками лучших своих представителей создать новую эру в монументальном искусстве, выплавить замысел достойной нашей эпохи и передать далеким потомкам повесть о Ленине, обратив металл и камень, творимую ныне легенду всемирного преображения. А Леонид Красин, о памятнике Владимиру Ильичу. Вероятно, мы еще не так скоро приступим к постановке грандиозных памятников, достойным образом увековечивающих Владимира Ильича. Во-первых, потому что потребуется значительное время, пока начавшаяся в этом направлении работа скульпторов, архитекторов и художников даст достаточно зрелые результаты а во-вторых, и потому, что наши теперешние средства и возможности еще не позволяют нам произвести все те затраты, с которыми осуществление таких памятников будет связано. Наиболее настоятельным вопросом сегодняшнего дня являются те портретные памятники, скульптуры, бюсты и барельефы Владимира Ильича, которые должны показать нам его по возможности таким, каким мы все его знали. Это памятники, портреты. Нет почти крупной фабрики или завода, нет деревни и города, где тысячи и тысячи рабочих и крестьян не думали бы о том, чтобы иметь у себя на площади, на улице, в помещении клуба своего Ильича из камня, чугуна, бронзы или, в крайнем случае, из гипса. Комиссия ЦИК СССР по увлекающению памяти Владимира Ильича поставила себе целью собрать по возможности все те изображения и скульптуры Владимира Ильича, которые существуют в данный момент чтобы отобрать из представленных изображений лучшие или, по меньшей мере, допустимые к широкому распространению. Другие же совершенно неудовлетворительные по возможности изъять изображения. Группа товарищей в составе Дзержинского, Янукидзе, Красина, Петерсона и Остроумовой осмотрела свыше двух десятков главным образом скульптурных изображений Владимира Ильича большей частью бюстов и рельефов. Одновременно были осмотрены несколько эскизов красками, изображавших колонный зал в дни перед похоронами, а также самые похороны на Красной площади и несколько рисунков и эскизов с Владимира Ильича на смертном одре. Почти все эти работы изобличают, прежде всего, большую поспешность, с которой работал художник или скульптор. Оно и понятно для смерти, а для всех смерть Владимира Ильича и явилось слишком большой неожиданностью, и художники, как и все мы, очевидно, еще чувствуют себя бессильными, вплотную подойти к оценке и изображению умершего вождя. Несмотря на самое добросовестное желание найти и подметить в выставленных памятниках малейшую черточку сходства, Комиссия, в общем, должна была признать большую часть произведений совершенно неудовлетворительными. Нет в сущности ни одного бюста или барельефа, по отношению к которым можно было бы сказать. Да, таким именно был Владимир Ильич. В некоторых из них, несомненно, схвачены отдельные черты сходства, но ни одна из скульптур не дает гармонического изображения, и даже в наиболее удачных всегда есть что-то совершенно чуждая Владимиру Ильичу. После обхода этой небольшой выставкой с грустью начинаешь думать, что истинный образ Владимира Ильича остается совершенно неуловимым для художников. Но если в общем и целом ни одно из выставленных скульптурных произведений не пьет вполне хорошо облика Владимира Ильича, то большая часть изображений вообще никуда не годится. И тут мы подходим, несомненно, к одному очень трудному и деликатному вопросу. Оценка художественного произведения всегда носит в себе много субъективного, и неоспоримо право каждого художника изображать вещи так, как он их видит. И если бы, однако, потребовалось особенно наглядное доказательство того, что в изображении выдающихся и особенно дорогих для нас личностей художник обязан придерживаться объективной правды, то есть сходства с натурой, то таким доказательством для всякого, кто знал лично Владимира Ивича, явился бы осмотр этой выставки. Некоторые из бюстов поистине отвратительны и представляют собой хуже, чем карикатуры. Еще хорошо, если абсолютно отсутствует всякое сходство. Тогда, по крайней мере, говоришь себе, ну, это не имеет ничего общего с Владимиром Ильичем, и спокойно проходишь мимо. Но когда скульптору удалось схватить какую-нибудь одну, другую черту, напоминающую Владимира Ильича, а в основном изображение настолько на него не походит, получается иногда непередаваемая словами пошлость и безобразие вместо великолепного, несравненного черепа Владимира Ильича, более интересного по своим линиям, нежели дошедший до нас изваяние Сократа, перед вами голова какого-то архитического приказчика или провинциального адвоката. Страх берет, когда подумаешь, что десятки и сотни тысяч таких бюстов могут рассеяться по всему лицу советской земли, и воображение миллионов людей, настоящие черты Владимира Ильича, навсегда будут перекрыты гримасами этих Уродцев. Широкое распространение таких неудачных изображений было бы прямо общественной амбиции. Если до этой выставки наша забота была в том, чтобы получить по возможности скорее изображение Владимира Ильча, пригодное для немедного массового распространения, то сейчас наиболее настательной задачей становится, пожалуй, изъятие изображений тех бюстов, скульптур и барельефа Владимира Ильича которые надо признать решительно неудачными. Уж лучше поставить просто обелитый или памятную доску с надписью Ленин, чем человеческую фигуру или бюст, вызывающую всякого, кто сколь-нибудь близко знал Владимира Ильича, лишь чувство непреодолимого отвращения или недоумения. Нельзя запретить художнику по-своему понимать и изображать Ленина, но надо только чтобы к массовому воспроизведению и к выставлению в общественных местах были допущены лишь такие изваяния Владимира Ильича, которые удовлетворят хотя бы минимальным требованиям сходства. Все мы, и в особенности товарищи рабочие и заинтересованы в том, чтобы те, кто не видел Владимира Ильича лично, а также будущее поколение, имели в таких памятниках портреты, верно передающие сходство с Владимиром Ильичем. Поэтому и забота о том, чтобы на памятнике не попадали изображения, в этом смысле никуда не годные, лежит на всех тех, кому дорога память о Владимире Величе. Как же все это осуществить и каким образом провести запрет и приостановить распространение копий тех изображений, которые признаны совершенно неудовлетворительными? И кто может быть судьей в этом деле, чьи решения принимать за окончательные? Поскольку за основу суждения в этом случае я предлагаю убрать элемент сходства. Право окончательного приговора должно предупреждать здесь тем товарищам, которые много лет близко знали Владимира Ильича. Наши художественные силы сосредоточены в во немногих больших центрах, и только в этих больших городах можно ожидать появления новых скульптур и бюстов, стремящихся передать образ Владимира Ильича. Было бы достаточно, кроме комиссии ЦИКССР по увековечению памяти Владимира Ильича образовать отделение этой комиссии в Ленинграде, затем такую же комиссию при ЦИКе в Украинской Советской Республике в Харькове и, быть может, такую же комиссию при ЦИКе в Закавказских Советских Республиках в Тефлисе. Кроме того, постановить особым декретом ЦИК ССР, что массовое воспроизведение скульптурных изображений Владимира Ильича Ульянова Ленина, бюстов, барельефов и прочих, и выставление хотя бы отдельных изображений в общественных местах допускается только таких произведений которые получили на то одобрение или разрешение от одной из вышеназванных комиссий. В Москве, Ленинграде, Харькове и Тифлисе в каждом из этих городов во всякое время имеется достаточное число товарищей коммунистов, хорошо знавших Владимира Леща в течение ряда лет. Поэтому в каждом из этих центров можно будет произвести оценку скульптурных изображений Ленина со стороны сходства и определить, допустимо ли такое изображение для памятника. Не исключена возможность, что и в каком-либо провинциальном городе найдется скульптор, которому удастся изобразить Владимира Ильича. В таких случаях придется, конечно, считаться с неудобством доставить эту скульптуру в один из названных центров. Но в отдельных случаях, конечно, и гора может пойти к Магомету. То есть комиссия может выехать для осмотра памятника или скульптуры в любой провинциальный пункт. Нет надобности устанавливать каких-либо особых кар за несоблюдение такого декрета ЦК. Достаточно только будет в этом декрете указать, что любое изображение Владимира Ильича Ульянова Ленина, выставленное как памятник, может и должно быть снято по постановлению властей, поскольку не имеется согласия одной из вышеупомянутых комиссий на использование данной скульптуры для памятника. Кто будет следить за действительным исполнением такого декрета ЦИКа, если он будет издан? Во-первых, конечно, местная советская власть, местные советы и исполкомы. Но за этим будут должны следить... Также и профсоюзы и их ячейки вплоть до завкумов. За этим будут следить и сами трудящиеся массы, в особенности рабочие, из которых многие лично знали Владимира Ильича не только по его выступлениям на митингах и собраниях, но и по общей советской работе. Красен об архитектурном увековещении Ленина. Многими архитектура считается наиболее демократическим, наиболее народным из всех искусств. Архитектурные памятники на улицах и площадях действуют на воображение и чувство зрителя соотношением своих масс, формой, материалом, конструкциям, не требуя от него какой-либо особой подготовки, Мы созерцаем памятники зодчества почти так же свободно и непринужденно, как и пейзажи в натуре. Недаром наиболее демократическая страна, Древняя Греция, была одновременно и страной наивысшего развития архитектурного искусства. Память Ленина должна быть и будет увековечена в целом ряде архитектурных памятников на всем пространстве нашего Союза. Это будет работа для нескольких поколений, но начать ее надо немедленно. Начать нам приходится с того, что нам ближе всего – с могилы Владимира Ильича, то временное сооружение которая выросла на Красной площади в течение короткого срока этих нескольких незабываемых дней, следовавших за кончиной вождя, конечно, может существовать лишь ровно столько времени, сколько необходимо для сооружения постоянной гробницы. В короткое время и при исключительно сильном морозе нельзя было создать сооружение более значительного, и даже теперешняя постройка является еще не вполне законченной, и в течение ближайших двух-трех недель будет приведена в более благообразный вид посредством внешней обшивки наружных стен и некоторых других переделок. Первой задачей является сооружение постоянной гробницы о том месте, где сейчас покоится тело Владимира Владимировича. Трудная задача поистину не а ведь это будет место, которое по своему значению для человечества превзойдет некую Иерусалим. Сооружение должно быть задумано и выполнена в расчете на столетие, на целую вечность. Должна ли быть гробница также и памятником Владимиру Ильичу? Мы должны здесь, мне кажется, предоставить свободу художнику, и если будут найдены решения, совмещающие оба задания, не следует зарекаться от принятия такого проекта, но было бы ошибочно, по моему мнению, связывать гробницу и памятник как нечто обязательное, и одновременно осуществляемое на Красной площади приходится считаться, прежде всего, с крайней ограниченностью места. Второе затруднение состоит в том, что сооружение расположено не где-либо, а именно на Красной площади, имеющей свою историю и вполне определенную законченную архитектурную видимость. Уже и сооружение гробницы на таком месте связано с громадными трудностями. Эти трудности увеличиваются в десятки раз, если мы одновременно потребуем от еще и памятника. Лучше будет, кажется, Обе эти задачи разделить. Не может быть никакого сомнения в том, что материалом гробницы должны служить такие строительные камни и металлы, которые не боятся времени и способны выдержать наши климатические условия. Едва ли для этой цели подойдут мраморы, сильно изменяющие свою внешнюю поверхность и малопрочные при наших сильных переменах температуры. Идея применения для наружной отделки гробницы уральских яшм униксов, халцедонов, малахитов, лапис-лазури и других уральских камней, вероятно, также должна быть отвергнута, так как яркость и пестрота несовместимы с основной идеей такого памятника. Вероятнее всего, что материалом для гробницы придется взять красный или серый гранит. Можно иметь в виду также нефрит, значительные глыбы которого имеются в Сибири близ Иркутска, по Иркуту, Кита и Белый. Вопросы о материалах надо наняться в самом срочном порядке, так как выломка, обделка и перевозка необходимого камня займет много времени. Место расположения постоянной гробницы определяется настоящим положением временной гробницы. Художникам, участвующим в конкурсе, надо предоставить свободу выбора внешней формы сооружения в соответствии с тем заданием, которое будет дано относительно его внутренних размеров и расположения отдельных помещений, входов, лестниц и так далее. Позволительно, однако, уже теперь выказать некоторые соображения относительно внешнего вида гробницы. Мне кажется почти несомненным, что все сооружение не должно идти в высоту, и не должно принимать характера башни или вообще высокой настройки, сильно возвышающейся над уровнем площади. Красная площадь, как уже отмечено выше, сама по себе является архитектурным памятником, вполне законченным и сложившимся. И в высшей степени трудно, если не невозможно, поставить на Красной площади какое бы то ни было высокое сооружение, которое гармонировало бы со всем окружающим, с все Кремлевской стеной, с ее башнями, церквями и куполами, видными из-за Кремлевской стены с воротами, церковью в блаженного и зданиями окружающей площадь. Даже прекрасное само по себе архитектурное сооружение, будучи помещено на такой исторической площади, как Красная площадь, будет казаться чем-то чужим, как будто случайно сюда занесенным. Мне думается поэтому, что наиболее правильным будет три четверти или 4 пятых всей высоты могильного сооружения поместить под землюю, надземную же его часть строить в виде системы сравнительно плоских лестниц, плит, площадок и переходов, гармонически связывающих могилу Владимира Ильича с могилой Свердлова и братским кладбищем вдоль Кремлевской стены. Может быть, уместно будет над своим гробом Владимира Ильича дать гробнице форму народной трибуны, с которой будут произноситься будущим поколениям речи о Красной площади. По тем же причинам будет лучше избегать каких-либо больших скульптурных фигур на гробнице, ограничиваясь рельефом из камня или металла, да, может быть, несколькими бронзовыми постаментами для электрических фонарей. Что касается надписей на гробнице, то ими также не следует злоупотреблять. И, пожалуй, наилучшим решением будет здесь та жуткая по своей простоте надпись, которую носит на себе временное сооружение ⁇ просто Ленин ⁇ Необходимость основной части верхнего строения гробницы должно быть достаточное количество покойных каменных скамей для посещающих могилу граждан. Широкие, пологие лестницы, числом не менее двух. Должны ввести во внутреннее подземное помещение. По возможности вместительный вестибюль, способный вместить в себе делегации, ожидающие очереди или выходящие из самой гробницы, а также часовых, охраняющих входы. Наконец, внутреннее помещение самой гробницы с расположенным в центре ее саркофагом. Вероятно, потребуется несколько больших добавочных служебных помещений, например, для хранения книг, в которых будет производиться запись делегаций, посещающих гроб, для помещения светительных и распределительных приборов, пожарных кранов и тому подобному. Техническая разработка этих деталей должна идти одновременно с разработкой основного здания. Срок постройки гробницы должен быть сокращен всеми возможными способами, но едва ли удастся выстроить все это сооружение ранее первой годовщины, кончины Владимира Ильича. Теперь два слова о памятниках Владимиру Ильичу. Конечно, наиболее желательными для нас являются бы памятники, которые передавали бы внешний облик самого Владимира Ильича. Трудности тут также чрезвычайно велики. Общая трудность заключается в том, что все вообще фигуры современности как-то мало подходят для бронзы или мрамора. В римской итоге или средневековой мантии фигура на пьедестале производит впечатление известной гармонии. Более или менее удовлетворительно разрешается задача при одеяниях первой половины прошлого века, а памятник Пушкину. Но наш обычный повседневный костюм как-то плохо вяжется с бронзы, и художественная ценность современных скульптур, реалистически передающих портреты современных деятелей, обыкновенно более чем сомнительно. Всякое же по отношению к Владимиру Ильичу представляется чем-то абсолютно недопустимым. К этому общему затруднению присоединяется еще и то, что у нас нет, к сожалению, ни одного Бюста Ленина который сколько-нибудь удовлетворительно придавал бы черты лица и совершенно удивительную, необыкновенную форму его черепа. Большинство бюстов Владимира Ильича не только неудачны, но попросту отвратительны. И некоторые из них за их безобразие, я бы сказал, за святотатственное несходство с Владимиром лечом следовало бы подвергнуть обязательному и навсегда уничтожению. К сожалению, мы имеем, если не ошибаюсь, не больше двух-трех фотографий Владимира Ильича во весь рост. И я не знаю, есть ли у нас скульпторы, имевшие возможность изучать фигуру Владимира Ильича в натуре. Общая и непоправимая теперь уже вина всех нас состоит в том, что мы не смогли и не сумели заставить Владимира Ильича позволить написать с него хотя бы несколько хороших портретов и вылепить его голову и фигуру. Одно из наиболее удачных, оставшихся нам изображений Владимира Ильича, говорящего речь в трибуны с характерно протянутой и указывающей вдаль правой рукой, явится, вероятно, одним из основных мотивов для его памятников. Такого Ильича из бронзы стоило бы поставить в Кремле над рекой Москвой, на том месте, где по сейчас стоят, неизвестно почему, не убранные, безвкусные шатры и колонады бывшего памятника Александру II. В Москве придется поставить памятник Владимиру Ильичу, разумеется, в нескольких местах. Памятник Свердлову, уже намечен против Второго Дома Советов, на том месте, где сейчас находится «Континенталь», «Охотный ряд» и «Наркомат внутренних дел», предполагается возникнуть «Дворец труда», перекинув его крылья аркой через Тверскую и через площадь революции. Следовало бы, по моему мнению, в будущем снести все дома, начиная от бывшей «Лоскутной гостиницы» вплоть до «Храма Христа Спасителя», устроив здесь широкий сквер с невысокими кустарниками и цветами. на другом конце этого сквера можно было бы поставить второй памятник Владимиру Ильичу. Фасады лучших московских зданий, как университет, румянцевский музей, музей изящных искусств, закрытые теперь очевидно неприглядными кварталами домов, были бы тогда полностью открыты, и этот будущий сквер или авеню 25 октября мог бы быть одним из наиболее привлекательных мест будущей Москвы. А на тот же сквер следовало бы продолжить и дальше вдоль левого берега реки Москвы, снеся все дома, начиная от угла Большого лесного переулка, образовав таким образом по всему левому берегу этой излученной реки Москвы широчайший проспект, идущий по направлению к Воробьевым горам. Этот проспект имени Ленина должен пересечь Москву постоянным каменным мостом имени Ленина который будет служить сообщением всей Москвы с наиболее живописным местом ее окрестностей – Воробьевыми горами, которые, может быть, уже теперь следует переименовать в горы Ленина. На этих ленинских горах уместнее всего будет создать тот большой памятник товарищу Ленину, мысль о котором возникла у многих немедленно после кончины Владимира Ильича – это музей в память Ленина. Мне думается, надо создать и построить на Воробьевых горах не музей только имени Ленина, а нечто более широкое и грандиозное, что-нибудь вроде так называемых гимназий Древней Греции. Это должен быть дворец имени Ленина, заключающий в себе и музей, и библиотеку с читальней, и залы для лекций, концертов, институт Ленина, читальни, открытые площадки для всех видов спорта, купальни школы плавания, яхт-клуб и вообще все для спорта и физической культуры, которыми так интересовался и который так любил сам Владимир Ильич. С террасой площадки этого сооружения будет открываться вид на реку Москву и на всю Москву, и в этом месте, посвященном Владимиру Ильичу, будущие поколения Москвы и в особенности молодежь будущей Москвы будут проводить часть своего отдыха и праздновать свои праздники. Вот беглый, и, конечно, по необходимости несовершенный, а в значительной степени даже фантастический набросок тех задач, которые предстоит нам выполнить для архитектурного увековечения Владимира Ильича. И цель этой статьи не столько дать конкретные проекты или планы тех сооружений, которые должны будут возникнуть, сколько поставить на общественное обсуждение сами задачи. Необходимо сделать вопрос об архитектурному увековечине Ленина, предметом немедленной дискуссии как на рабочих и партийных собраниях, так и в прессе. Всех, кому дорога памяти Владимира Владимире Ильиче, и кто может внести свою лепту в дело создания ему памятников, надо просить высказаться по этому вопросу и сделать свои предложения. Учрежденная при Союзном ЦИК комиссия по организации похорон Владимира Ильича, вероятно, будет тем органом, который будет уполномочен ЦИКом объявлять все союзные конкурсы на отдельные сооружения, а также вырабатывать планы, и программы таких сооружений. Голлербах «Ленин в монументальном искусстве» По вопросу о памятнике Владимиру Ильичу Ленину, мнения деятелей искусства резко расходятся. Одни считают необходимым портретно-скульптурный памятник, другие, по-видимому большинство, настаивают на символически архитектурном сооружении. Попытаемся разобраться в доводах про и контра и наметим основные принципиальные положения, связанные с увековечением образа Ленина в монументальном искусстве. Обозревая скульптурные изображения Ленина, приходится говорить о скульптурах камерного типа. Сами по себе они не относятся, конечно, к монументальному искусству, но являются моделями монументальных произведений. В стороне стоит вопрос о Ленина в монументальной живописи. Портреты огромных размеров под открытым небом неприменимы. Что же касается декоративной, а, например, фресковой живописи на тему ленинизма, то она должна быть всецело подчинена внутреннему архитектурному убранству. Нет никакого сомнения в том, что для современников Ленина, и особенно для его друзей и соратников, памятник-портрет представляет собой большую ценность, чем памятник здания. В скульптуре образ Ленина воспроизводится в конкретной форме, сохраняется его внешний облик, с которым у многих связано столько воспоминаний о встречах, о совместной работе. В портретном памятнике отражается культ личности, подчеркивается роль индивидуальности. Однако большинство скульптурных изображений Ленина, по основательному мнению товарища Красина, крайне неудовлетворительны. Некоторые из них интересны в художественном отношении, если и не совсем безупречно в смысле сходства, и заслужили одобрение комиссии по увековечению памяти Ленина. Таковы брельефы работы Андреевой и Кенина, статуя раб рабочего шадра и бюст работы Меркулова. Важным документом навсегда останется маска Ленина, снятая скульптором Меркуловым через несколько часов после кончины Владимира Ильича. Один из скульпторов, лепивших Ленина, Менделевич, высказывает в «Огоньке» за 24-й год, номер 18, следующее соображение о скульптурном портрете Ленина. Цитата. «Приступая к изображению творца грядущего, на второй день смерти величайшего человека, я чувствовал задачу, поставленную перед собой, невыполнимой в той степени, в которой требует этого современность. История». А также все окружившие его близкие, отлично помнящие не только общее сходство, но и все мимолетные изменения многолетним общением изученного лица. В будущем эпоха аниме ее должна быть отражена в лице и фигуре великого вождя. Теперь же нужно реалистическое толкование документ, поскольку этого можно достигнуть в скульптурно-позретном изображении. Когда великая потеря станет историей мы сможем на основании этих образов и документов создавать уже символы. Удался ли мне этот образ, я не знаю. К огорчению моему, кинематографические снимки с Владимиром Ильича были так немногочисленны и случайны, что основываться на них вполне не представлялось возможным. Во всяком случае, основой для моего скульптурного изображения ввелся к образом кинематограф и некоторые фотографические снимки, которые очень помогали мне в моей работе. Изучать лицо и фигуру Ли Ильича, мы, скульпторы, будем до конца дней своих. И счастлив окажется тот художник, которому удастся создать сложный портрет Ленина последним, выдавивший из глины, без штриха лишнего, особо характерный, выявляющий эпоху, образ, символ творца будущего. Конец цитаты. Эта скульптура любопытна с двух сторон. Это заметка любопытна с двух сторон. Во-первых, автор утверждает, что теперь нужно не символическое изображение Ленина, а реалистическое, документ. Во-вторых, он сообщает, что основным подспорьем в работе ему служил кинематограф. Последнее признание соответствует мнению Луначарского, утверждающего, что Ленин похож на себя только в кинематографе. Менделевич вылепил Ленина в рост, в натуральную величину, изображение статическое, поза как бы выжидательное, лицо нахмурено, взгляд острый и зоркий, правая рука в кармане, левая сжата в кулак. Портретное сходство соблюдено более или менее точно. Нужно полагать, что со временем в скульптуре появится всеобъемлющий синтетический портрет Ленина, который соединит в себе все черты подлинности, удачно подмеченные порзань отдельными скульпторами. Чем чаще и разнообразнее отражается образ Ленина в искусстве, тем больше надежды на то, что в будущем появится такой памятник, который удовлетворит потребность пролетариата в подлинно художественном, похожем и внутренне, и внешне портрете его вождя, образ которого еще долго будет служить заманчивой и трудной задачей для художников. Древний эскиф в пиджаке европейца Азиат, поджегший ветхую избушку Святой Руси, чтобы на месте ее воздвигнуть вселенскую башню интернационала, легендарный подвижник, по внешности так мало похожий на трафаретный тип героя, обыкновенный человек с лысиной бородкой, напоминающий не то Сократа, ни то Верлена, не то самого черноземного мужичка, неуловимый, изменчивый, на разных портретах не похожий на себя, Ленин представляет собою нелегкую задачу для скульптурной работы. Скульптура всегда статична, передает застывшее мгновение, а лицо Ленина – одно из характерно-динамических лиц, вся правда которого в мимике, в движении бровей, в улыбке, в блеске глаз, в повороте головы, даже фигура Ленина, пластика его тела, еще не нашли верного отражения в скульптуре. Цитата. «Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами великого хитреца, он нередко принимал странную и немножко комическую позу. Конец цитаты. Рассказывает Горький. Цитата. Закинет, но ну, голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы куда-то под мышки за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносное под петушиное. Конец цитаты. Ни эта поза, ни другие типичные позы Ленина не нашли выражения в скульптуре, и часто приходится видеть полное искажение пропорции его фигуры. Среди бюстов Ленина один из наиболее проработанных бюст, испол... исполненный над Альтманом, с натуры, но нам не удалось до сих пор видеть ни самый бюст, ни снимков с него. Э, э, скульптор... Трудился над этим изображением в течение нескольких недель, часов по шести в день, и условия работы были нелегкие. Ленин не позировал Альтмуну, а только позволил наблюдать за собою. Отметим еще фигуру Ленина, вырубленную из дерева скульптором Жираковским. бюста работы Мухины, Лазарева, Лебедева, Синайского, статуэтки Аркакане и Остафьева, фигурку Ленина ора... оратора, исполненную Козловым. Рельеф Симонова, интересную работу Эллонина. Все они довольно подобны, но едва ли безупречны. В Симбирске, где родился Владимир Лич, на сокольной фабрике имени Ленина поставлен памятник вождю рабочих и крестьян, исполненный по модели столяра Ивана Милешкина и отлитый литейным мастером Иваном Коротковым. Памятник сооружен на средства рабочих. Рабочие проявляют вообще большой интерес к вопросам увековечения Ленина в искусстве, о чем свидетельствуют бесчисленные газетные заметки. В частности, в одной из газетных корреспонденций «Смоленские письма» Вячеслава Шишкова «Московская правда» говорится, что вопрос о памятнике Ленину, цитата, является теперь самым боевым вопросом на всех собраниях. Конец цитаты. Мнение резко разделяется и, цитата, «дело чуть до драки не доходит». Конец цитаты. Есть сторонники скульптурного памятника, но большинство в памятые Слава Крупской предлагают создать сооружение полезное для народных масс, например, Народный театр имени Ленина. В одном из писем, напечатанных в известиях ЦИКа, высказывается пожелание, чтобы на месте могилы Ленина была построена, цитата, «громадная башня наподобие Эйфелевой и даже выше ее», конец цитаты, цитата, «наверху должен вращаться земной шар», а внизу огромные маховые колеса, воспроизводящие штук э, из стук фабрик и заводов. Наверху этой башни установить радиотелеграф, способный держать связь со всем миром. В башне можно изобразить постепенный ход революции или даже исторический путь тела человечества от первобытного коммунизма к марксизму. Конец цитаты. Выполнимо ли такое грандиозное задание, покажет будущее. Во всяком случае, все чаще раздаются голоса в пользу архитектурного увековечения памяти Ленина. Идея скульптурного памятника многим кажется слишком скромной. Пессимистически относится к ней германская коммунист Кокета Кольвиц, говорящая о своем письме о памятнику Ленину, опубликованном в Красной Ниве, следующее. «Я не знаю, кто из известных мне скульпторов мог бы справиться с этой сложной задачей. То, что мне известно из-за репродукции пластического искусства в России, меня совершенно не удовлетворяет. Но я не верю, что кто-либо из других современных европейских воятелей хорошо разрешил бы эту гигантскую задачу. Она по силам разве новому гениальному Достоевскому в области вояния? А где он? Я лично предпочла бы, чтобы Ленин остался просто в памяти народа, чем чтобы ему воздвигли недостойный его памятник. Конец цитаты. По словам Китакольвиц, памятник Ленину должен в равной мере быть и сверхнациональным, и русским. В нем не должно быть ничего рутинного, ничего традиционного, но вместе с тем никакой вычерпности и искательства. Все это совершенно справедливо по отношению к грядущему синтетическому памятнику, олицетворяющему одновременно Ленина человека и его учения. Но сейчас так много рук, тянущихся к воссозданию образа Ленина, что неизбежные опыты любительского характера, дилетантские попытки, наивные, но трогательные в своей искренности и задушевности. Таковы, например, скульптурные Ленины, фабрикуемые рабочими самоучками. Интересно отметить, что первый памятник Ленину, поставленный после его смерти, исполнен рабочим художником-самоучкой. Он воздвигнут рабочими глуховской мануфактуры на пьедестале с цитаты из речи Ленина. Цитаты это больше доверия к силам рабочего. Ленин изображен говорящим речь, правая рука поднята, левая заложена в карман, фигура раза в полтора больше натуральной величины. Все эти скульптурные портреты имеют большое мемориальное значение, но ими не может и не должно ограничиваться у памяти Ленина. В посмертных скульптурах, памятниках находит выражение идеи личного, субстанционального, бессмертия, Идея, чуждая материалистическому мировоззрению, следовательно, с материалистической точки зрения более приемлемы памятники архитектурные. С их утилитарным характером легче связывается мысль о социальном бессмертии Ленина, и вместе с тем не исключается культ его личности. В частности, такой скульптурный памятник Ленину предполагается поставить в Ленинграде. Фильмянского вокзала, где Ленин произнес свою первую речь о приезде в Россию 16 апреля 1917 года. Ныне этот проект памятника Ленину Фильмянского вокзала приближается к осуществлению. Конкурс на памятник Ленину, устроенный в Академии художеств, дает возможность выбрать из разнородных замыслов один наиболее отвечающий основной идее памятника». От участников конкурса требовалось изобразить лейно говорящим речь броневика на площади перед финляндским вокзалом в день его приезда в Ленинград. При этом было указано, что необходимо вполне реалистическое изображение и самой фигуры, и броневика. Тем не менее, на выставке были уклонения от этого требования, совершенно самостоятельные и отвлеченные проекты. Конкурс имел отчасти открытый характер, так как 12 дебютантов были заранее приглашены. Все остальные приняли участие в конкурсе в порядке закрытого соревнования. Среди выставленных скульптурных моделей было несколько работ явно дилетантского характера, но это не понизило интереса выставки, объединившей многообразные искания на пути к осуществлению первого Большого памятника Ленину. Необходимость изобразить настоящий броневик в правильном соотношении его размеров с размерами стоящей на нем фигуры Ленина заставила скульпторов искать выход из этой композиционной трудности. В одних случаях их модели изображают только часть броневика, переднюю или верхнюю, в других броневик заслабнен фигурами рабочих и так далее. Есть случаи намеренного сокращения размеров автомобиля вопреки требованию реальности с целью придать фигуре Ленина доминирующее значение, сведя броневик к небольшого пьедестала. Наконец, есть попытки стилизировать броневик, обобщая отдельные его детали в сплошные массивы. Таков, например, проект под девизом «Народ», где пьедесталом служит броневик в значительной мере В основу этой композиции положены два лозунга Ленина «Далой соглашательскую политику» и «Вся власть советам». Первый лозунг выражается, по мнению скульптора, в жесте протеста правой рукой. Второй – во взгляде даль и в опоре на власть рабочих и крестьян, которая символизируется наковальней и советским гербом. Прием маскировки броневика фигурами рабочих применил еще один скульптор, расположивший вокруг пьедестала толпу народов в виде горельефа. Фигуру Ленина довольно удачно изобразил Харламов. На пьедестале его модели помещена надпись 16 апреля 1917 года Ленину, поднявшего знамя мировой револ... пролетарской революции. Автор проекта «Маяк Ильича» отказался не только от броневика, но даже от самой фигуры Ленина. На вершине железной башни он поместил подобие земного шара, поддерживаемого группой рабочей. Внизу, у подножия башни, также фигуры рабочих и крестьян. Шервуд выставил оригинальную, но малоубедительную и слишком надуманную скульптуру, заключенную в массив каменных лучей. Бронзовые фигуры Ленина и двух охраняющих его свистовками наперевес красноармейцев возвышаются над белыми материализованными лучами прожектора. Композиция Шервуда носит название «Лучи на землю» и в объяснительной записке автор говорит, что весь проект можно, если понадобится, переделать лица людей, окружающих автомобиль, будут по его замыслу иметь портретное сходство с виднейшими деятелями революциями. Пока все фигуры вылеплены, во всяком случае, весьма грубо и приблизительно. В качестве материала для фигур скульптор намечает бронзу, для броневика – чугун, для лучей – белый уральский камень, для постамента – гранит. Под девизом «К всемирной революции» Выставлена скульптура, композиция которой основана на спирали, долженствующая обозначать бесконечные, всеускоряющиеся революционные движения, несущие вперед идеи ленинизма. Предполагаемый материал – гранит и бронза. Один из московских скульпторов, приславший на выставку свой портрет, додумался до какой-то вахической колесницы. Он украсил автомобиль гирляндами цветов, как это практикуется на карнавалах, а Ленина изобразил в задорной позе и почему-то с засученными рюками. Чрезвычайно просто, но совершенно вразрез с условиями конкурса, разрешил задачу памятника архитектор, выстававший проект под названием «Кроеугольный камень». На кубическом основании он поместил красный треугольный камень с высеченной на нем датой 17.4.16. Этот проект, нисколько не отражая конкретного события, имевшего место у вокзала, во всяком случае обращает на себя внимание остроумным лаконизмом замысла. Он особенно выигрывает по сравнению с напыщенными и нарочито эффектными планами некоторых других архитекторов. Вот, например, один из таких планов, э, девиз 14-17, изображает нечто вроде «парковой террасы на аркадах», а другой, девиз 3-3, «помост без всякого подъема к нему» на котором неизвестно каким образом очутился броневик, а на бровике Ленин весело помахивающий красным флагом. Как плакат для какой-нибудь автомобильной фирмы, такой рисунок был бы неплох, но в условиях данного конкурса этот курьез свидетельствует о полном непонимании предложенной задачи. Архитектор Троцкий выставил одновременные чертежи два варианта и деревянную модель памятника под девизом «Молот Ленина». Проект изображает обелиск, к которому примыкает неопределенное техническое сооружение. Труцкому удалось до некоторой степени выразить в своем проекте дух современности. К сожалению, модель очень проигрывает от того, что фигура Ленина вырублена грубо и неумело с уклоном в шарж, а обелиск лишен художественного смысла. Под девизом «Вождю социалистической революции» выставлен проект круглой башни», в форме фабричной трубы, из отверстия которое вырывается пламя. В защиту своего проекта, отступающего от условий конкурса, автор уверяет в пояснительной записке, что цитата «дело не в броневом автомобиле, что очевидно каждому. Броневой автомобиль – вещь случайная, а в призыве линии к пролетарской революции». Конец. Цитаты. Скульптор, выступивший под девизом «Северный гранит», не нашел ничего лучшего. Как изобразить Ленина в позе человека, собирающегося станцевать как лок или канкан? -кан? Автор скульптуры «Великий трибун» вылепил сооружение чрезвычайно типичное для французских исторических монументов, осуществляющих некий слащавый и банальный шаблон. Чтобы изображить комп композицию, он изобразил Ленина в состоянии крайнего ораторского иступления. А по сторонам оратора поставил на всякий случай двух львов, на которых картины напирается рабочий и работница. Перед пьедесталом стоит женщина, похожая на опереточную Елену Прекрасную, и пишет для вящую убедительности небольшой аншлаг Великий трибун Ленин. На этой вещи не стоило бы останавливаться, если бы она не была так характерна для всей выставки, изобилующей образцами самого мещанского вкусства. Скульптор, сочинивший композицию под девизом МВО, Сумел сообщить много экспрессий и динамики группы людей во главе с Лениным, окружающих броневик, но перешел ту границу, за которой кончается художественная правда и начинается шарж. Все его персонажи, охваченные каким-то неистовством, туловище Ленина согнано под прямым углом и стоящий сзади него Зиновьев согнут в таком же странном положении. А внизу у подножья монумента две пары красноармейцев и матросов, вытянувшись в струнку, держат фонари на длиннейших шестах с самым разнодушным видом, освещая волнующихся наверху людей. Пожалуй, наиболее удачный проект принадлежит Щуку и Евсееву. В качестве пьедестала они взяли неправильной формы каменный массив, выступающий вперед острым углом, обозначающим непреклонное движение вперед. Броневик окружен горельефными фигурами рабочих. В этом проекте удачно скомпонован пьедестал, но фигура Ленина может быть недостаточно продумана, Неудачен жест. Наоборот, архитектор Фомин и скульптор Манезер в своих проектах придали фигуре Ленина главенствующее значение. С этой целью они уменьшили размеры броневика, поставив на игрушечном автомобиле огромную фигуру. Один из этих проектов, идея которого принадлежит Фомину, удачно символизирует революционный порыв, стремительное движение вперед. Но фигура Ленина, облаченная в Чальд-Горольдовский, простите плащ, кажется слишком романтической и театральной, а миниатюрность броневика придает ему изваянию комический оттенок. К тому же автомобиль, въехавший на скалу, находится в положении куда менее устойчивым, чем фальконетовский конь Петра I. Он либо рухнется обрыва вниз, либо скатится назад. Словом, символика получается зловещая. Архитектору Фомину принадлежит мысль о прокладке широкой аллеи от площади перед Фельмянским вокзалом к набережной Невы. Это даст возможность поставить памятник на более выгодном месте, чем намеченные ныне, и откроет на него вид со стороны Невы. Для осуществления намеченного плана не понадобится большой ломки так как дорога к Неве загорожена только одним зданием, складом или сараем. Следует заметить, что в техническом отношении работа монетизора выделяется своей законченностью и грамотностью по сравнению со эскизными скульптурами других конкурентов. Архитектор Руднев спроектировал гранитный обелиск какими-то розовыми кубиками на вершине. Внизу из обелиска выезжает броневик. Архитектор Белогруд соорудил из картона трехгранный обелиск, в основании которого стоит... Монах, благословляющий удивленных зрителей, ну, трудно представить себе затею более неожиданную и курьезную. Скульптор Козлов взял в качестве пьедестала для фигуры одну только башенку боневика на треугольном базисе. Гинзбург выставил три набережных эскиза, лишенных всякого интереса. Московский скульптор, выступивший под девизом «Альфа и Омега», сообщил фигурам Ленина и стоящего рядом с ним рабочего столь нарочито мощные чертания что невольно приходится говорить о подражании памятнику Александра Третьего работы Трубецкого. Возлагаем Мочерки, мы дали недалеко не полный обзор выставки, предпочитаю молчать о целой серии удивительно бездушных, официальных изображений, обнаруживших полное отсутствие творческой изобретательности и революционного пафосу их авторов. Не станем также перечислять грубейшие искажения образа Ленина, доходящие почти до карикатурности. Меланхоличные, большеголовые короткие лепуты чередуются с какими-то яростными дикарями, застывшими в припадочных телодвижениях. Сплошь до да рядом встречается полное игнорирование анатомии пластики. Если такой рисунок на маленьком необитаемом острове среди стилизованных скал стоит человек, взывающий о помощи, очевидно, потерпевший крушение. Жюри, состоящему из скульпторов Баха, Лишева, Васютинского, архитекторов Оли и Грубе и трех представителей сполкома придется откинуть не меньше 50% всех работ, как материал, просто не незаслуживающий обсуждения. Среди оставшихся после такого отбора 50% найдется несколько вещей, о разнородных преимуществах которых можно много и долго спорить. Выбрать из них модель, подлежащую расцелению, будет нелегко. Оно, нужно надеяться что этот выбор будет произведен со всей осмотрительностью и какой обязывает ответственность задачи памятник предназначенный в постановке ффеянского вокзала имеет местное мемориальное значение к памятнику всесоюзного масштаба естественно будут представлены совсем другие требования он будет освещать не отдельный исторический момент а целую эпоху и потому должен воплощать не личность не внешность ленина а его идеологию, содержание и смысл ленинизма. Скульптурные портреты Ленина имеют мемориальный смысл главным образом для двух поколений современных его деятельности. В смене десятилетий, в непрерывном калейдоскопе времен, физический образ Ленина будет постепенно заслонен легендой о Ленине, и новый, символический Ленин будет, вероятно, также похож на свой первичный образ как Ленин в представлении Тихановского, не похож на подлинного Владимира Ильича. Естественно, что скульптурный портрет уже не сможет охватить огромное идеологическое содержание. Простая гипертрофия скульптурного изображения не есть выход из этой трудности. Известно, как безобразные и вклюже такие чрезмерно грандиозные фигуры, как, например, Мюнхенская Бавария или Нью-Йоркская Статуя Свободы. Эта слоновая болезнь скульптуры еще не создала триумфу ни одному воятелю. Там, где мы имеем задание городского характера, где требуется некое циклопическое сооружение, возвышающееся над всеми зданиями города, нужен архитектурный подход к его решению. Какие требования следует предъявлять к архитектурному монументу? Не предрешая здесь тех форм, которые выльются архитектурное увековещение памяти Ленина, заметим только, что сооружения вроде Татлиновской башни Коминтерна едва ли отвечают идее архитектурного памятника. Согласимся с архитектором Гинзбургом, что проблема на монументальности есть проблема ритмическая, имеющая свой объектом ритм двух направлений. Особенностью этой проблемы является предпочтительное развитие горизонтальных расчленений в ущерб ритму вертикальному. Башня Татлина, напротив, вытягивается в некую безобразную и потому безобразную вертикаль. Она ритмична именно потому, что ее строитель предполагает придать вращательное движение отдельным частям постройки, то есть понимает ритм чисто механически, а не художественно. В античных памятниках, например, в Пестумском храме, впечатление монументальности достигает, достигается пропорциональностью сооружения в сторону большего преобладания горизонтальных ритмов, создающих иллюзию напряженности опорных частей. Другой прием монументальной архитектуры состоит в расширении к низу архитектурной массы ее элементов. Такой фантазис всякой колонны, талус стен египетских хранов и других сооружений. Принцип монументальности верно ощутил и понял архитектор Щусев, автор мавзолея над прахом Ленина в Москве. В своей постройке он умышленно избежал башенных форм, не дал никакого стремления вверх к небу, словно желая выразить приземистой монументальности своей постройки, что социализм ищет счастье на земле, а не на небе. Проблема монументальности разрешается так же, как верно указывает Гинзбург, тектонической обработкой стен архитектурного памятника. Стена, расчлененная на части соответствующей каменной или кирпичной кладки, или стена с обнаженной кладки, всегда производит впечатление монументальности, благодаря очевидности в ней действия сил статики и механики, и в силу контраста этого мелко расчлененного элемента с общей поверхностью стены. В греческом зодчестве Почти неизменно встречаются линии, делящие массу ее элементы на отдельные камни. Очень часто встречается обнаженная кирпичная вкладка в ломбардских и романьольских постройках, где она является предметом эстетического воздействия. Высочайшее усовершенство достигает прием в некоторых сооружениях итальянского катарчента, в архалентийских дворцах Рикарди и Стротцы, где все богатство архитектурного убранства обусловлено рельефной мощной рустировкой. Особенно удачно использована тектоника стены во дворце Питти, где зодчий пытался дать, возможно, больший простор своему развитию ритма горизонтальных сил, преодолевая ритм вертикальных расчленений. Это преимущественное действие горизонтального ритма мы видим и в искусстве египтян, в их архитектуре наиболее монументальной из всех существовавших в истории форм зодчества. В какую бы форму ни выливались замыслы художников, необходимо считаться с той обстановкой, в которой будет стоять памятник. При включении памятника в ту или другую среду всегда возникает вопрос, сочетаются ли ассоциации, вызываемые памятником, с ассоциациями, вызываемыми окружающей обстановкой. Если в обеих живет одинаковый дух, то объединение произойдет просто и естественно. Но немыслимо представить себе памятник Ленину в обстановке готической архитектуры – или на фоне византийской церкви, столь же недопустима и диаметрально противоположная обстановка, например, гостиный дровор, кафе шантан и тому подобное. Памятник Ленину должен занимать не только лучшее в городе место, но и место, наименее противоречащее своим видам идеям ленинизма. Лучшим фоном для этого памятника были бы фабричные постройки или новые, благоустроенные и величавые по архитектуре здания коммунальных учреждений, или хотя бы заново, непременно заново разбитый сад, вроде преображенного марсового поля. Во всяком случае, в Ленинграде ни Казанская площадь с ее римской колоннадой, ни Сакиевская площадь, задавленная громадой соборы, не пригодны для памятника Ленину. Может быть наиболее нейтральна в архитектурном отношении и наименее стильна площадь Восстания, но она занята великолепно карикатурным символическим изображением царской России и было бы жаль уничтожать гениальное создание Трубецкого. К тому же эта площадь пригодна скорее для скульптурного памятника, для большой постройки она слишком мала. Если памятник будет носить характер грандиозного сооружения, возвышающегося над всеми строениями города, то центральная часть Ленинграда вообще не годится для постановки такого монумента, если не считать бывшего Марсового поля, уже занятого братской могилой жертв революции. И место ему можно найти только в малозастроенных частях нового Ленинграда. Это относится, между прочим, к своеобразному проекту Самохвалова, рассчитанного на приморскую часть города. Автор проекта задумал постройку утилитарного характера в стиле заводских сооружений. В огромном стеклянном кубе помещается зал воспоминаний, он же зал собраний. Музей и библиотека. К нему примыкают радиостанции и прожектор, трибуны, лифты и прочее. Между стеклянными стенами куба помещается система электрических ламп, так что ночью куб кажется светящимся. Этот памятник должен лежать над водным пространством и таким образом он почти изолирован от городской архитектуры. Что же касается построек внутри города, то они должны быть сообразованы с теми соображениями принципиального порядка, которые изложены выше. Проект Самохвалова логичнее башни башне Татлина, но принцип, положенный в основу этого проекта, нельзя считать неоспоримым. Самохвалов считает, что в народе Памятник Ленину, воздействующие формы, должны быть заимствованы из индустриального искусства, для которого типичные конструкции, имеющие небольшую, сравнительно, материальную массу, организующую пространство большой протяженности, например, мосты, а также присутствие отдельно стоящих форм, трубы, радиомачты и тому подобное. Формы индустриально-технического характера, по мнению художника, так глубоко проникли в жизнь, что могут производить художественное воздействие. Более того, только эти формы способны изобразить революционную идеологию, ибо среди них живет и развивается рабочий класс, среди них родилась и окрепла революция. Нам кажется, такая постановка вопроса чрезмерно суживает художественные искания и ставит их на очень скользкий, именно для художника скользкий, путь. Ведь если индустриально-технические формы являются лучшим способом художественного выражения ленинизма, то отпадает вопрос о необходимости особого памятника Ленину. С такой точки зрения заводы и фабрики сами по себе служат памятником Ленину. Остается только предоставить индустриально-техническому творчеству полный простор без всякого вмешательства художника. Если же не отвергать вмешательство художественной инициативы, то нельзя ограничивать ее мотивами фабрично заводского строительства. Предположение, что только эти мотивы способны выразить революционный пафос, по меньшей мере наивны. Технические сооружения выражают прежде всего пафос техники, производственный пафос. А революция, в лучшем смысле слова, преследует не только утилитарные цели, служит не только индустриальным задачам, но чему-то высшему. Искусство, в итоге всех итогов, есть великая, блаженная и праздная самоцель. Искусству нельзя навязывать никаких предвзятых шаблонов, заимствованных из грубого обихода повседневной жизни. Вот почему замыслы, подобные проекту Самохвалова, имеют только условное и приходящее значение. В каком-нибудь менее смелом и менее современном проекте например, в прилагаемом эскизе Мавзолея, задуманного игрой Мфоминым, можно найти несравненно больше художественного смысла, больше внутренней правды и внешней выразительности. Всякая культура преемственна, а художественная культура особенно. и нельзя безнаказанно игнорировать прекрасные и вечные образцы древнего зодчества. Каким утилитарным целям будет служить памятник Ленину? Будет ли это дом просвещения, исследовательский институт или что-либо иное, зависит от усмотрения тех, чьим вождем и вдохновителем был Ленин. Несомненно во всяком случае, что здание, посвященное памяти великого деятеля, человека практики, человека конкретного творчества, не может быть только декоративным сооружением. Оно должно служить насущным, практическим задачам культуры. Но внешности своей, но внутреннему плану, на обработке стен, наконец, по своему значению, это здание должно быть таким же величавым, мощным и простым, как идея всенародного, всемирного объединения, глашатаем которой был Владимир Ильич Ленин. Академик Фомин о памятнике Владимиру Ильичу Ленину. Даже в кругах самых близких к Ленину можно услышать мнение, что ему не следует вовсе ставить памятник в обычном смысле этого слова. Что напротив, в отличие от других великих деятелей, увекающесть память Ленина нужно иным путем более утилитарным и более соответствующим идеям, им провозглашенным. Одни предлагают соорудить дворец труда имени Ленина, другую грандиозную Ленинскую библиотеку. третий народный политехникум. Мне пришлось даже слышать спортивный дом имени Ленина с детскими площадками и тому подобным. Всегда является вопрос: почему же спортивный дом и не библиотеку? Почему библиотеку а не дворец труда? И где поставить таковой? В Москве, в Ленинграде, в провинции? Уж если стоять на точке зрения утилитарного увековечения памятника Ленину, на который я лично не стою то можно было бы предложить проект гораздо более общего характера и более отвечающий духу идеи Ленину. Например, построить во по всей России, в центрах и на окраинах, в Сибири, на Камчатке и во всех отдаленнейших захолустьях страны тысячи однотипных народных школ имени Ленина, где всякий гражданин обширной России мог бы получать бесплатно хорошее начальное образование одинаковая и равная для всех членов государства. Но повторяю, я лично не считаю правильным такой утилитарный подход в вопросе об увековечении памяти великого деятеля. Память не только отвечает своему назначению, когда он не несет никакой утилитарной работы. Работа его должна состоять в одном лишь утверждении на вечные времена – памяти о великом человеке. Конечно, в этом смысле самым правильным приемом является установление в центре страны, в столице, на лучшей площади монумента в виде фигуры из прочного вечного материала. Однако в данном случае в вопросе о памятнике Ленину возможно и желательно расширение задачи увековечения против обычного приема постановки бронзовой фигуры. И вот как я мыслю в себе такой памятник. В Москве. На одной из центральных площадей города, но не в Кремле, где все слишком дышит старым строем, сооружается монумент с большую бронзовую фигурой Ленина. Одновременно на фоне фигуры сооружается дом Ленина, большое архитектурное сооружение, главная задача которого дать декоративное дополнение к монументу и образовать новую площадь, достойную принять на себя памятник. А вторая задача музеем имени Ленина. В этом музее может быть собрано все, что относится к увековечению памяти Ленина как человека и как деятеля, и все, что иллюстрирует его идеологию и результаты его пропаганды. Никаких других утилитарных целей для этого здания не следует предназначать. Вот в этом сочетании бронзовой фигуры Ленина с домом музеем Ленина и созданием новой площади города мне представляется наилучшее разрешение задачи о памятнике Ленину. Если бы для создания такой вновь архитектурно обработанной площади понадобилось бы снести ряд домов и даже целый квартал, то и перед этим не следовало бы останавливаться. В ответ на одну московскую анкету о памятнике Ленину в Москве я предлагал в свое время разрушить квартал вдоль Космодемьянского переулка вплоть до Большой Дмитровки увеличив таким образом Советскую площадь больше, чем вдвое. Вновь образованная площадь должна была быть окружена вновь выстроенными зданиями, которые дали бы новую раму, достойно отвечающую новому памятнику. В этом проекте мне представлялось весьма соблазнительным то, что большая фигура Ленина, благодаря крутому уклону почвы по направлению к Дмитровке, проектировалось бы со стороны Тверской улицы и Советской площади на фоне открытого неба. Я считаю такой эффект в центре города редким и весьма интересным. Но, конечно, подобных декоративных эффект на разрешенных новых площадей можно было бы предложить в Москве не одно, а целый ряд. Поэтому я считаю, что самым правильным приемом для достойного разрешения вопроса памятники Ленину было бы. Во-первых, Объявить конкурс среди выдающихся русских архитекторов, знающих Москву, на эскизный проект выбора и обработки одной из московских площадей для достойного принятия памятнику Ленину. Во-вторых, объявить всероссийский эскизный конкурс на сочинение памятника Ленину и архитектурной обработки площади, уже определенно избранной для этой цели. И, наконец, в-третьих, после того, как второй конкурс выдвинет несколько лучших решений задачи, объявить третий конкурс среди мастеров, получивших премии на втором конкурсе, уже не для эскизного, а для законченного решения задачи. Такой трехстепенной конкурс был бы единственным верным и, несомненно, действенным приемом для достойного решения вопроса о постановке памятника Владимиру Ильичу и Ленину. Ильин, директор музея города Ленинград об Ленина. Ни в одной области художественного творчества нет столько слагаемых, создающих нужные впечатления, обеспечивающих успех, и в особенности успех долгий и нарастающий вечный, как в области сооружения памятников. Памятника еще нет, художественное произведение еще не создано, но будущие его зрители уже имеет о нем мнение. Если он к тому же современник или активный участник события, сподвижник героя, то у него не только слагается мнение, но он предавляет еще и требования. И не художественного только порядка, а более широкие жизненные. Чем больше события, чем крупнее и историческая фигура, тем еще труднее становится вопрос. Несомненно, наше время сложное и вся совокупность современного жизненного процесса требует для своего разрешения сложных рассуждений, выливающихся в правила и порождающих тягу к методам и рецептам. Эти стремления проникли уже порядочно давно в искусство, поэтому один из признаков нашего времени – обилие рассуждений об искусстве при малом результате, качественном, конечно, да, пожалуй, и количественном. Скульптура, и монументальная в особенности, весьма бедна достижениями и в ближайшее время к нам за весь, почти XIX век. Можно утверждать, что скульпторами в этот период утрачено чувство архитектоники, без чего памятника такового нет и быть не может. Остается одна скульптура. Величайший скульптурный гений XIX и XX века Роден Почти бессилен в памятниках, и гораздо более второстепенные мастера, но обладающие инстинктом архитектуры, достигли гораздо большего в монументальной скульптуре. Вспомним произведение Клингера, Бисмарка Лидерера. Сравнение, в общем, впечатление не в пользу Радена. Еще одна сторона монументального искусства, являющейся продуктом времени, делает его слабым по впечатлению – это стремление к чрезмерному, буквальному реализму, к передаче смысла увековечимого явления не художественными пластическими средствами, которые требуют лаконизма, а приемом мелочной, описательной передачи идеи, всякими аксессуарами, которые дробят художественные впечатления, лишая памятник «Единства». Современность отвыкла мыслить, жить образами ясными, простыми, которые всегда были языком художественного творчества, особенно же пластики. Мы сами непросты, и памятники непросты, бессильны, надуманы и жалки. Порталы египетских храмов имеют так называемые нейлоны из твердого камня, гранита, сиенита, поверхность которых покрывалась колоссальными бревехными изображениями фараона строителя и других действующих лиц истории. Изображения сопровождались иероглифным текстом, но из содержания этого текста создавалось грандиозное впечатление от этих пилонов памятников. Простота и мощность их очертаний, лаконические и выразительные линии рельефов – вот что делало памятники с первого взгляда понятными древнему египтянину, и те же причины вызывают восхищение ими у людей современной культуры. Близко подходить к такому памятнику не нужно. Все достигается общим и первым воздействием художественного произведения на зрителя. Материальные средства, гранит, обработка резцом и только. А вспомните памятник Виктору Эммануилу в Риме. Италия полтора десятилетия копила горы мрамора, сводила в Рим горы этого драгоценного материала и тонны бронзы и создала памятник предельного падения итальянского монументального искусства, в котором главная фигура позолоченной бронзы тонет в фрескучей оперетности, сопровождающей его окружение и фона. И если не считать Петра Фальканета, редко случается, чтобы гению стоял памятник гений. Достаточно известно, что Петербург в момент его создания обогатился одним из лучших в мире монументов. Но есть в нем относительная подробность. Это надпись, неотделимая от памятника. Ее не могла бы заменить длинная ода хотя бы и державинского стиля. Четыре слова этой надписи улавливаются при первом взгляде и усиливают впечатление. Также хорошо, в смысле цельности впечатления, было то, что, как первая мысль о увековечении Ленина, явилась идея создать простой куб с одним входом и надписью «Ленин». Теперешний временный мозолей ничего к этому не прибавил, а, может быть, даже сделал обратное. Все это вспоминается, когда приходится думать о памятнике, Идеи которого посвящен настоящий заборник и при обзоре которого того, что сделали наши художники на конкурсе памятника в Ленинграде. Как уже приходилось высказываться автору настоящей заметки, не мыслится возможность успеха при вполне реалистической трактовке этого памятника. Совершенно понятно, что современники Ленина желают иметь схожий портрет его в живописи или скульптуре, при которой можно было бы сказать «вот сам Ленин», и это может быть достигнуто тем или иным путем, но заранее можно сказать, что среди портретов, документов займет свое место и фотография. Но, как скоро речь идет о памятнике, на очередь выступает условность изображения, и один из наиболее постоянных приемов преувеличения по сравнению с натурой и масштабом фигуры что влечет непременно усиление одних деталей всей фигуры, головы и опускание других. Всегда на лицо условность раскраски. Преувеличена темная бронза и слишком светлый мрамор и так далее. Поэтому, думается, вполне допустимо не требовать формального сходства. Важна не мелочная передача исторической фигуры со всеми индивидуальными подробностями тела и одежды, которая может быть через короткое время казаться устарелой, Иначе говоря, не важно показать, каким был Ленин в повседневности, а важно изобразить его таким, каким он складывается в уме большинства развитых людей, каким он кажется в результате его идей и дел. Но это не значит, что можно делать исполинскую фигуру без всякого сходства. Последним недостатком грешат некоторые проекты, представленные на конкурсе в Ленинграде. Изображение Ленина на монументе Должно быть идеалистическим, конечно, не подразумевая под этим слащавость, сглаживание всех ярких сторон или ходульность трактовки. Всякие венки и прочие аксессуары в наш век и по отношению к такому лицу были бы странны по меньшей мере. А между тем на конкурсе был представлен проект талантливого автора именно с таким подходом – проект «Белогруда». Принято в памятниках ставить фигуры на пьедестал для выделения их из окружающей массы предметов. Композиция памятника состоит в объединении фигуры и пьедестал в одно целое. Это необходимо для обеспечения цельности художественного воздействия. Но обязательно помнить, что пьедестал должен не рассеивать впечатление, а напротив, сосредотачивать его на фигуре. Вот тут и выходит на очередь стиль и желание создать монументальный рассказ. И то, и другое — скользкая почва. Смешно выдвигать старые стили с их фактурой в интересующем нас случае, и очень плохо, отчаявшись в чистых художественных средствах, обращаться к дополнительным фигурам — сподвижник или друзья, или же масса, которые выдвинули герои, к брельефам и прочему. Старое монументальное искусство знает достаточно таких примеров. Есть они и в новом искусстве, есть и в Ленинграде, и в Москве. Не удержались одних и на конкурсе в Ленинграде. Фигуры рядом с главной почти всегда вызывают необходимость увеличения масштаба главной, без чего она затеряется, а такая условность самая неприятная, особенно если разница небольшая. На конкурсе в Ленинграде представлен ряд памятников, где фигура Ленина не является преобладающей частью, будучи поставлено рядом с обелиском или другим архитектурным дополнением. Это стремление к символике законно вполне, но тогда, когда оно убедительное. Есть проект, совсем отбрасывающий фигуру, сам по себе весьма интересный, красная призма, но не отвечающий заданию. Конечно, трудная задача, но нельзя и не сочувствовать даже и при неполной удаче. Это несложное копирование с фотографии или шаблонных подораторов с протянутой рукой. Сколько их повсюду. Столько же, сколько и скачущих генералов. Но если ретроспективная стильность недопустима, рассказ нежелателен, то чем же оперировать? Очень многим. остаются вечные законы архитектуры, равно обязательные для всех бывших и будущих стилей. Распределение массы частей. Соблюдение перспективных требований, ракурс, выражение движения или неподвижности, материал, его обработка и так далее. Когда в памятнике найдено объединяющее вращало, связующее фигуру пьедестал материала в одно целое, он становится памятником и приобретает свой стиль, свою особенность. В этом отношении на конкурсе, работа Фомина и Манизера, в значительной степени убедительна. Вариант с фигурой – наклоненные и повторяющие движения броневика. Скала, броневик и фигура повторяют единое устремляющее движение. Фигура вовсе не повторяет одну из фотографий, как это сделали многие на конкурсе. Броневик – тоже не полная натура, так же, как и скала, напоминающая один из гениальных памятников старого стиля. Однако ей ничуть не мешает быть в стиле всего замысла. Есть и погрешность. Фигура крупновато по отношению к броневику. Чувствуется известная цельность в проекте Руднева, а также Щуко, хотя лента фигур, идущих к Ленину, отвлекает внимание от главной фигуры и подчеркивает ее небольшой размер по отношению к педесталу. Очень важно расположение памятника и согласованность с его окружением в масштабе и форме. Бывают грандиозные по впечатлению памятники на малых площадях и ничтожные на больших. Место данного памятника у Феминского вокзала обусловлено историческим моментом, но маловыгодно для него. Площадь тесна, но с очень большим движением трамваев, экипажей и публики. Невольно напрашивается или расширение площади, отнесение памятника в от центра в сторону и раскрытие вида на него с Невы, как это предлагается Феминым, или выбор другого места, более открытого и подходящего для мощного памятника, с видом на него с большого числа точек. Представляется, что это стеснение памятника исторического лица местом одного из эпизодов его деятельности ошибочное. Место можно увековечить памятником более простым, камнем с надписью о событии, который, может быть, больше скажет, чем фигурный монумент, потому что больше сохраняет обстановку исторического момента. Неудобное же место, хотя и историческое, вредит памятнику. Успех памятника лежит и в нем самом, и в том, как он поставлен. Вспомним, как хороши лучшие иконные памятники. Кролеоны в Венеции и Гатта Мелаты в Падуе. Они прекрасны не потому, что сооружены в стиле раннего возрождения, а потому, что творцы их, Вероккио и Донателло, тонко чувствовали форму и знали перспективу, и умели найти масштаб частей и целого по отношению к окружающему. И в последнее время поставленные памятники первопчатника Федорова, работа Андреева в Москве, у стены Китая города, и Лассаль, раб Синайского в Ленинграде у бывшей думы, очень выигрывают от соседства архитектурного. Они кажутся больше, грандиознее. На площади даже маленькой Лассаль пропал бы совсем. Но чего же могут сказать все держатся при постановке памятника Ленину? Хотя мы уклоняемся от исчерпывающей рецептуры, но попытаемся конкретизировать конкретно главные требования. Итак, необходимо. Первое. Избегать памятников иллюстраций, рисующих только эпизод. Второе. Выбирать место, выгодное для памятника только с художественной точки зрения. Третье. Считаться существующим или предполагаемым окружением. Кроме того, не следует ставить маломасштабных памятников. При памятнике большого масштаба нужно придавать решающее значение его архитектоническим качествам. Не допускать многообразия материалов, а требовать их прочности. Ставить простоту композиции, простоту материала, лаконизм непременным условием. Не гнаться за портретностью, если требуется фигура, а допускать обобщенные изображения. Но после всего этого необходимы и талант, и вдохновение и мастерство автора. Тугенхольд. К дискуссии о памятнике Ленину. Статья товарища Красина «Архитектурное вековечение Ленина» выдвинула на очередь дня вопрос о характере памятника покойному вождю. Вернее, целый ряд вопросов, заслуживающих серьезного и широкого обсуждения, и уже вызвавших целый дождь статей писем, посыпавшихся отовсюду в редакции газет. Предпринятая нами самостоятельная анкета среди представителей архитектурного и художественного мира Москвы и Ленинграда не застала их врасплох. Проблема увековечения Ленина, глубоко искренне захватив большинство из них, уже заставила творческую мысль начать работать в этом направлении. И естественно, что наши архитекторы и художники, вполне сознавая, что имя Ленина есть синоним простоты и скромности, в то же время горячо отстают свое право в данном, столь исключительном случае, на монументальный размах, на смелый полет фантазии, на колоссальность памятника. Это желание размахнуться нельзя, конечно, рассматривать как художественное чистолюбие. Наоборот, по мнению самих архитекторов, конкурс на памятник должен быть открыт всем и каждому, вплоть до глухих окраин, и распадаться даже на два конкурса – на идею памятника и его изобразительную Форму. Веснин ставит вопрос даже так. Здесь менее всего должен сказаться вкус и личность зодчего. Цитата. Памятник должен быть как бы сложным, целым народом. А зодчий лишь уловить мысли и желания масс. Архитектор Норвет пишет. Париж, Лондон, Берлин для борьбы с бацеллами сносят целые кварталы. Рим не стесняется загубить вид на форум для создания монумента Виктору Эммануилу а уж обширнейшему СССР, не к лицу пугаться несбыточности при увековечении памятника человеку, руководившему созданием Союза, на оценке мирового значения которого сходятся други и недруги. Вот почему, отвечая на поставленные нами вопросы, архитекторы и художники не ограничивались вопросом ближайшим, то есть гробницей Ленина, но трактовали проблему ленинского памятника во всем ее объеме. Это же должно быть положено в основу этого памятника. Здесь возможны два решения. Во-первых, желание увековечить физический образ Ленина, его фигуру, или, во-вторых, увековечить его идею, его дело, его эпоху. Первое решение в духе портретной статуи не находится отчувствия по следующим соображениям, прежде всего ввиду отсутствия похожих портретов Ленина, на что указывал товарищ Красин. Ильин убежден, что погоня за портретностью в форме уговековечения товарища Ленина не даст положительных результатов. Уже и сейчас имя Ленина окружено легендой, тем более нужно изобразить его в памятнике символически, отмечая все превходящее с таким расчетом, чтобы памятник мог говорить и отдаленным поколениям. Необходимо изобразить не столько его физические черты, сколько идею, символ его. Другими словами, памятник должен быть архитектурным, заключая в себе конкретные черты Ленина и его деятельности в виде составного элемента. Архитектор Гинзбург подкрепляет отрицательные отношение к памятнику статуи и психологическими доводами. Цитата. «Теме современной городской жизни и ее динамическое мелькание делают тщетной всякую попытку установить в этой лавине какое-то монументальное пятно. Многие из пробегающих по театральному проезду видели памятник Федору Печатнику. Думаю, что немногие. Конец цитаты. Архитектор Рославлёв ссылается на историю. Цитата. Россия и русский народ вообще не обнаруживают способности к вечению своих героев монументальными статуями на фоне городов. Счастливые исключения Петра Великий. Работа иностранца Фальконета. Но зато Россия знает другие виды памятников, составляющих еще большее впечатление, чем монументы, архитектурные ансамбли в городах, как Адмиралтейство Захарова, Смольник в и так далее. И памятник Ленину должен быть именно таким архитектурным пантеоном Ленина. Но где именно мыслят наши архитекторы местоположение этого архитектурного ансамбля, этого пантеона? Здесь мнения начинают расходиться. Некоторые за установку памятника на Красной площади, наперекор товарищу Красину, высказавшему опасения, что всякий большой надземный памятник повредит вполне законченной архитектурной видимости площади. В этом отношении характерно по своей левизне мнение Зелинского. «До каких же пор должны мы беречь кирпичные кости Ивана Грозного?» – спрашивает он. «Двести, триста или пятьсот лет простоят эти стены». Жизнь может заставить потесниться музей. Культ экстатических святын – очень скользкий путь. Архитектор Вудке полагает, что памятник Ленина на Красной площади в виде пристройки, связанной со всей стеной, не нарушит, а даже скорее еще более подчеркнет историческую физиономию этой площади. Она уже отражает своими постройками четыре века, так не надо ее сдавать в археологический музей, а надо прибавить к ней свое новое жизненное отражение, и наших исторических дней. Так итальянцы лепили к романским и готическим стенам свои родные формы и создали ранний Ренессанс. Так Казаков сделал грот в Кремлевской стене. Однако против застройки Красной площади, какими-нибудь вертикально развернутыми сооружениями, энергично высказываются стальные, конечно, вполне допуская на ней горизонтальные формы гробницы с подземными катакомбами в полном согласии в этом отношении с товарищем Красиным. Цитата. «Все попытки новейшего времени строить на Красной площади, как ряды, исторический музей терпели роковую неудачу. Здесь надо быть чрезвычайно осторожным, чтобы не погубить общего исторического вида площади». Конец цитаты. Пишет академик Щусих. Архитектор норвец против высоких сооружений о Красной площади, цитата, «не только вследствие ее композиционной законченности, но еще потому, что никакая монументальная вертикаль на ней не сможет получить ни достаточного зрительного подхода, ни масштабной опоры в окружающих зданиях. Она лишь разрушит общий архитектурный ритм площади и потонет сама в создавшейся какофонии, испортит старое и провалит новое». Конец цитаты. Академик Фомин ставит вопрос на принципиальную почву, цитата, «Ни в Кремле, ни около Кремля, где все дышит старым строем, не следует ставить памятник Ленину. Надо выбрать новые места, новые площади». Конец, цитаты. Но где их выкроить? В центре Москвы густо, тесно, скучно, не в пример Ленинграду, где проблема памятника несравненно легче. Театральная площадь предназначена для памятников Свердлову, Марксу, и Островскому. Какой же? Выход. Одни зовут вон из города на окраину. Цитата: «Памятник Ленину надо перенести в самую гущу рабочей жизни. Среди законченных стен заводов, среди фабричных труб, среди повседневной трудовой жизни масс будет выситься он, зовя их вперед, — говорит Белов, — советуя поставить в Москве целых четыре памятника — за Замоскворечне, на Красной Пресне, в Сокольниках и Бутырках, — на большинство вслед за товарищем Красиным, горячо отстаивают Воробьевы горы. Архитектурное выражение памятника должно доминировать над Москвой. Воробьевы горы – вот прекрасное подножье для него. Оно органически свяжет его с Москвой и вместе с тем подчеркнет его сверхмосковское, мировое значение, говорит тот же Норверт. Цитата. «Я представляю себе грандиозный силуэт памятника на вершине горы с изумительным видом на простертую у его ног Москву они цитаты, пишет архитектор Щуко. Академик Щусев также считает, что Воробьевы горы должны быть украшены памятниками и площадками. Поскольку же речь идет о памятнике самой Москве, здесь вопрос о памятнике упирается в вопрос перепланировки Москвы вообще, то есть о создании новых площадей, скверов, проспектов, проблему выдвинутую довольно широко товарищем Красиным, и это чрезвычайно характерный выход. Ленину тесно в Москве. Даже и после смерти он зовет нас к революции, к смелому расширению, улучшению и оздоровлению города и городов. По мнению Фомина, надо разрушить дома по столешникову переулку от Большой Дмитровки до Петровки, создав продолжение Советской площади. Однако гораздо более популярна другая мысль о связи памятника Ленину с постройкой Дворца Труда ССР на месте охотного ряда. По отзыву Щосева, это и будет самое подходящее место для увековечения Ленина. Причем памятники Свердлову и Марксу должны быть распределены в связи с этим замыслом. На связи гробницы Ленина, вышки Ильича, с началом нового социалистического строительства Москве, то есть дворцом труда, настаивает и архитектор Зелинский. Эта связь должна быть проведена путем единого огромного архитектурного замысла, который совершенно изменит архитектурный центр Москвы, и послужить сортивиной Москвы социалистической. Конкретно эта связь должна осуществиться при помощи системы движущихся тротуаров и висячей стальной арки моста. Вот почему, по его мнению, надо связать оба конкурса на Мавзолее на дворец труда воедино. Во имя этого преображения Старой Москвы Зелинский договаривается даже до разбора и перенесения в сторону Василия Блаженного и Исторического музея, чтобы достигнуть простора и выхода на реку. Вышка Ильича будет тогда мысленным центром мира, радиофокусом Вселенной. Говоря о стиле памятника и его значения, мы вступаем в область нового вопроса о самом стиле архитектурного сооружения. Он должен быть конструктивным, а не декоративным. Даже академик Ильич признает, что для памятника Ленину простота является наиболее подходящим языком. Цитата. Сам Ленин был врагом декорации конструктивиста, ибо извлекал наибольший эффект с наименьшими средствами, экономно преследовал прямую цель, простую и отчетливую. Конец цитаты, аргументирует Делинский. Но по этим же соображениям художник Татлин, автор известного проекта памятника Интернационалу, даже против участия в постройке архитекторов, допуская лишь к ней художников-конструктивистов и техников-инженеров. Однако, против абстрактной конструкции голых архитектурных объемов без целезообразно-практического назначения, вроде памятника 26 в Баку предостерегает архитектор Гинзбург. Вот почему прежде всего необходима точная конкретизация самого архитектурного задания, только тогда он найдет для него нужный и выразительный язык. Но какому же конкретно целесообразному назначению должен служить этот памятник? Целью Ленинского пантеона является демонстрация смычки, говорит Ростиславов. Нет, его назначение неземлемо шире возражают другие. По мнению Татлина, в памятник, который будет триумфом инженерного технологизма, надо внести все, что характеризует покойного вождя, как новатора и революционера во всех отраслях знания и человеческой мысли вообще. Он должен обладать Громадные пропуской способности и заключатель от многочисленных элементов динамического и утилитарного характера. 200-300 телефонов для пользования проходящих. Громадную аудиторию. Информационное бюро для оповещения мира о событиях в Советской Республики, Мощное радио. И так далее. По мнению художников Неминского и Экстер, в памятнике должны участвовать все искусства. Архитектура, скульптура, живопись и музыка в виде звуковых волн. Памятник Ленину должен быть выражением строительства нового мира. Другие связывают памятник с музеем Ленина, с его дворцом и так далее. Мы подходим, наконец, к вопросу о самом материале для памятника. Гранит говорят одни, металл говорят другие. По мнению Зелинского, даже надземная часть мавзолея, если она делается не только на сегодня, но и на завтра, Должна быть не из гранита, ибо каменный век кончился. Гробница из гранита вызывает по ассоциации кладбищенские мотивы, созерцательность и грусть. Надо строить из металла и стекла. В этом последнем отношении, пожалуй, наиболее интересное из всего полученного для нашей анкеты, это проект памятника Ленина архитектора Щукова в Ленинграде. Гигантская фигура Лича, не отлитая из бронзы, оклепанная из железа и стальной брони руками рабочих всех заводов, под ножем которой служит колоссальный постамент, включающий в себя помещение, обслуживающий любимое детище Ленина Волховстрой, например, трансформаторная станция, дабы таким образом сила Волховстроя исходила по Ленинграду от фигуры Ленина. В хаосе лесов, конструкций, кранов и подъемников, опутывающих семью, сетью постамент, иллюстрирующих новое пролетарское строительство Союза, найдется место на громадной высоте и для радио, и для метеорологической станции. Таким образом, динамическая, призывающая к восстанию фигура, вместе со своим постаментом будет необычно статистическую, а наоборот станет жить и кипеть внутренней жизнью. Щеку призывает все заводы Ленинграда к коллективному созданию памятника. Полудин и идет еще дальше. Памятник Ленину в Москве должен физически включить в себя элементы всего Союза. В каждой губернии и области можно найти соответствующий материал. В одной – валун ледникового периода, в другой – гранит местных гор, в третьей – фундаментальную породу почвы. Нет минерала, есть стойкий по времени металл из местных запасов, колоколов и так далее. Пусть каждый несет на себе подпись отправляющей области и ляжет в стену, свод, угол будущего всероссийского монумента. Я не стану перечислять других предложений, идущих из глубины СССР. Из Урала воспользоваться всеми богатствами уральских камней, из Сибири использовать граниты нефриты Енисейской и Иркутской губернии и так т.д. Как вы видите, эту гамму можно было бы развивать до бесконечности. Приведенные женами примеры, часто действительно довольно несбыточные и во всяком случае не всегда учитывающие наши теперешние объективные возможности и технические ресурсы, все же чрезвычайно показательны сами по себе в одном отношении. Они свидетельствуют о том, что смерть Ленина вызвала повсеместно не только самую думу об его увековечении, но и направила ее по-новому, далеко не шаблонному. Руслу. Это новое требование, предъявление к памятнику Ленина, отлично сформулировано в полученном нами коллективном заявлении курсов особого назначения для конструкторов из рабочих. Цитата. Что общего между факелом революции Лениным и над могильным и кубами египтян? Памятник Ленину должен выражать динамику, неуклонное движение вперед. Новый стиль который мы назовем ленерг, ленинская энергия, и который явится результатом дерзновенных разрешений сложных вопросов, акустики, отопления, освещения, перемещения людей и так далее. Конец цитаты. И даже художественный мир наш вплоть плодомасистых академиков, выросших на классицизме, чувствует, что на этот раз дело идет о целой новой эпохе, о новом типе памятника памятника который должен быть не пассивным хранилищем памяти усопшего но активным рассадником новой пролетарской культуры отсюда новизна сложность и историческая ответственность проблемы.